Значит, ты сбежал, тебя принял Джейсон Хадсон из ЦРУ. Как он тебе поверил, зная, что Виктор Резнов помог тебе при побеге? Резнов... Был мой друг. Он не смог выбраться. Виктор Резнов был колонистом. Как в ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да. Еще многих. Я должен был убить многих. Говор. Тебя вернули на службу и вызвали в Пентагон. Моим новым куратором стал Джейсон Хадсон. Мы на месте! Почему Пентагон? Хадсон не мог мне сказать. У него не было допуска. Сопровождение готово. Приветствуем в Пентагоне. Мы опаздываем! Секретарь Макнамара. Ваша репутация широко известна. Так к делу. На кон на безопасность страны. У него нет страха, совести, слабостей. Генерал Драгович. Кажется, вы уже Встречались когда я убью его мы рады видеть тебя мейсон виайпи он здесь Мне казалось, что за нами все следили. За мной следили. Тогда никому нельзя было доверять. Иногда даже самому себе. Поэтому-то мы и здесь, Мейсон, чтобы узнать, Жили, можно ли Демера тебе доверять. Вот здесь. Круглосуточно. И так всегда. Мы держали тебя под постоянным наблюдением. Это невозможно. Я был в Выложите о нас. Пароль, сэр. Допуск Проспера. Известные герои. Я помню. Я все время слышал числа. Никак не мог их выбросить Известные из лидеры. Допуск Аэль. что-то мне он ждет не давало покоя что мысль мозговой центр я могу не кривя душой сказать что не единожды спасали цивилизацию да. в этой комнате мне казалось я как будто сплю шаг второй, выйти из тьмы шаг третий, огонь с небес ты приближался к своей цели все шло как надо Помню свой первый раз. Дух захватывает, а? Еще нет. Сикаракса. Убежище было построено в 43-м. Используется редко. Спасибо, мистер секретарь. Удачи, Мейсон. Президент. Агент Мейсон. Это часть, господин президент. Так. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода. Сам наш образ жизни под угрозой. Драгович. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Не подведите. Мистер Мейсон, сделайте это.